Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать снова на нашем канале Сочи ЮДВ. С вами Вячеслав. И сегодня хочу вам представить виллы а, под названием Виллы Сириус. Поселок состоит из четырех вил. Под каждой виллы 4 сотки земли с назначением ИЖС, с эксплуатируемой кровли. Сейчас пока будем посмотреть этот дом, здесь не эксплуатируемой кровли все подготовлено, давайте переверну, здесь все подготовлено, но попасть мы пока туда не сможем, застройщик все подготовил и все это можно сделать по желанию покупателей. Вот, а давайте пока осмотрим всю территорию 4 сотки земли а застройщик будет сдавать а, полностью с влашнафными а, работами пока готово у нас парковочное место а, автоматические ворота выезжающие вот, выезжают отдельный вход дома все у нас газифицированы а, все коммуникации центральные лоз водоснабжение Газ электричество. Электричество у нас по 15 соток на дом. Зелень, такая зелень. Вот здесь у нас соседний огород. Можно бегать за мандаринчиками. У этого дома, именно у конкретно этого дома, бассейна не будет. Рядом стоящие дома будут еще и с бассейном. Этот дом продается чуть дешевле, потому что здесь будет без бассейна. Очень светлые дома. Очень много окон, как видите, все дома на подушках. Здесь у нас не склон, поэтому не требуется больших, скажем, фундаментальных таких свай, поэтому здесь подушка. О, хорошие замки, Гардиан. 7 световых точек по первому этажу. Все окна панорамные, в пол. Это у нас кухня-гостиная, дополнительная гостевая спальня. Здесь также дополнительно делаем гостевой санузел. Ну и опять же огромную-огромную территорию гостиной. Вот. Естественно, здесь делаем нашу бойлерную. Все центральные выводы. Находится у нас, получается, коттеджный поселок почти на границе с Абхазией. У нас по левую и правую сторону. Нет, не по левую и правую сторону, прошу прощения. Все по правой стороне у нас контрольно-пропускные пункты. Обычный. Пешеходный и чуть дальше у нас а, автомобильный, там где вот как раз ЖК фрукты, здесь у нас ЖК урожайный и ЖК фрукты. И туда пару километров у нас уже море. Здесь и ничего застраиваться не будет, поэтому вид у вас с окна всегда будет вот такой светлый, яркий, всегда солнечный. А, здесь правда будет еще одна вилла, так же как вот так. Предполагается также выход на следующий уровень На эксплуатируемую кровлю По желанию выпиливается проход лазерный лазером И делаем выход на эксплуатируемую кровлю Кровлю 88 квадратов Сами дома 231 квадратный метр Вид, пожалуйста, у нас на горы, снег На втором этаже у нас 5 световых точек здесь мы делаем мастер спальню с выходом на балкончик и дополнительная спальня тоже с выходом на балкончик очень хороший профиль по всему дому оконный надо будет уточнять рихалу либо шуко штульповые панорамные окна с выходом на балкон балкон у нас метров 10 вид на горы, снег здесь еще когда вот это все зеленое будет Вообще прелесть. Здесь никаких застроек не будет, вид просто очень шикарный, солнышко, свет, прям. дома будут очень светлые, даже вне погоды здесь все равно будет светло, потому что просто такие огроменные окна, панорамные окна, делаем здесь дополнительно вот одна спальня, здесь у нас мастер спальня, вот, с каждой спальни у нас выход на балкончик. Можно здесь сделать перегородку, хотя не вижу такого, такого так скажем, и применения. Обычно вот, выход, здесь свой кокон, там своя получается у нас мебель. Вот, стол, стульчики, сели, посидели, кофе попили. С соседям помахали, когда им до здесь домик тоже построили. Можно с этими соседями пообщались. Пошли дальше домой. Для тех, кто, опять же, повторюсь, хочет эксплуатируемую кровлю, дополнительную 88 квадратов здесь вырезается. Все это застройщиком обсуждается. Сзади у нас находится огородик. И вон они наши мандарины. Можно по-быстрому сбегать за мандаринами. Ну, благодаря тому, что у нас здесь граница с Абхазией, мандаринов здесь мало не бывает. Мандаринов здесь Рай мандариновый. Вот. Для тех, кто любит мандарины, пожалуйста, вам сюда. Общая площадь дома 230 квадратов. Более чем достаточно для большой семьи. Вот такая вот, вот, вот она. Ух ты! Я еще одна не закрыл Все обшито, не все обшито, а сделано специально вот обшивка частично дома. Вот в таком дереве. Покрыта лаком. Очень приятно выглядит. Вот она наша кровля. Ну, пока мы туда не можем попасть, потому что еще нету до нее доступа. Ну, все, опять же, в ваших э, руках. Захотели себе дополнительную кровлю, пожалуйста, будет у вас дополнительная кровля. Еще раз. Большая зона, вот. столовая, кухонная, гостевая Гостевой получается еще у нас здесь спальня гостевая с гостевой санузел Здесь у нас с кухни гостиной можно выйти во внутренний дворик, пожалуйста, пошли прогулялись по травке Поглядели на солнышко, погрелись Реально погрелось, потому что даже в январе у нас температура 18 градусов Где вы еще такую погоду видели? Повторяюсь еще раз, автоматические ворота, здесь у нас парковка вот. Все центральные коммуникации, дома все газифицированы Вот она инсталляция деревянная, очень приятно выглядит В принципе, для виллы 230 квадратов достаточно, можно назвать это виллой. Ну и заканчиваем на этом обзор вот, что могу сказать. Если понравилось, ставьте лайки, пишите в комментариях, какие бы вы хотели увидеть еще дома у нас в Сочи, какие стили нравятся. Опять же, повторюсь, каждый раз в каждом видео спрашиваю, какие вам дома нравятся, какие стили. Вот, специально для вас буду подбирать их, искать. Вот, какие бы ни было, ну. С учетом того что если они у нас в сочи точно есть будем находить показывать рассказывать так что еще раз повторюсь ставьте лайки пишите комментарии нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые наши видео ну и еще напоследок полюбуйтесь на эти заснеженные горы красота но при этом у нас солнышко ну все, ребята, до связи, пишите, звоните, номера, как всегда, на экране, можете обращаться, звонить, писать, всем отвечу, всем все расскажу. Вот. А конкретно по этой вилле на сегодняшний день она у нас стоит 33 миллиона, поэтому если прям хотели, мечтали о себе виллу в Сочи, пожалуйста, 33 миллиона и она ваша. Вот. Звоните, пишите, ставьте лайки. Пока-пока.